Всем привет! Меня зовут Марсель, вы на канале Фарен Сегодня очередное видео о моем игровом руле Master T150 Force Feedback. Я уже снимал несколько видео об этом руле. Было видео и о распаковке его, было видео о гарантийном ремонте педалей. Также было видео о сравнении руля Thrustmaster T150 с рулем Logitech G27. Ну, тогда было не совсем сравнение, я все-таки снимал обзор руля G27 и по пути э, сравнил их. Конечно, руль G27 мне понравился больше, но на тот момент, когда я покупал свой Thrustmaster T150, он был самым доступным рулем с поворотом рулевого колеса на 1080 градусов, да еще и с force feedback. Он обошелся мне в 15500 рублей. На сегодняшний день за такую цену его купить невозможно. Он значительно подорожал. Но хотя в интернете есть какие-то объявления со старой ценой, но я не думаю, что они правдоподобные. Ну да ладно. О чем же сегодняшнее видео? А сегодня я буду разбирать свой девайс, так сказать. Буду разбирать и педали, буду разбирать и руль, и базу. Если мы говорим о педалях, то они разбираются очень легко. Почему я решил их разобрать? Потому что они у меня уходили на ремонт и замену, или ремонт или замен. я не знаю, что там сделали мне, по гарантии. Дело в том, что у них западала <coughs> педаль газа. Педаль газа западала, она не работала, не функционировала, то есть она не возвращалась. Что там сломалось, я даже не знаю. Но я испугался разбирать э, педальный узел и смотреть что там сломалось потому что мог слететь с гарантией. просто я запаковал все как было в коробку и отнес в магазин слава богу мне все наладили все поменяли или наладили или поменяли я не знаю но все обошлось тогда так я хочу выяснить что же там такого может сломаться что там пружины или какие-то крепления не знаю поэтому будем разбирать они разбираются легко педали нужно снять накладки тут два шурупчика или два винтика и много-много саморезов на дне педалей В принципе все просто но если мы говорим о руле и о базе этого руля то тут все немножко сложнее для разбора его нужно соблюдать правильный порядок ну можно и в неправильном порядке разбирать но тогда вы рискуете сломать какие-то пластмассовые детальки пластик естественно дешевый хрупкий или например вы можете оборвать проводки кстати когда я первый раз разбирал эту базу да я уже разбирал этот руль и педали я уже разбирал тренировался для видео когда я первый раз разбирал, я оборвал один проводок. А, ну, подробнее я об этом расскажу, когда уже приступлю к разборке базы. Также и в сборке нужно соблюдать правильный порядок. Вот. А зачем же я буду разбирать базу рулевого колеса и базу руля? Ну, я хочу выяснить, выяснить причину того, почему этот руль так перещелкивается при вращении. Вот, прям чувствуется вот эта вот шестеренчатость, как будто я кручу шуруповерт за патрон. Вот. Но это, конечно, не доставляет удовольствия при пользовании этим девайсом. Скорее всего, просто так настроены шестеренки. Может, они не притерлись. А также у меня есть подозрение на сам электромотор. Тут внутри стоит электромотор и даже на коробке э, показано устройство этого руля, и там видно, что стоит электромотор. Электромотор на постоянных магнитах, и при вращении такого электромотора за вал, он оказывает некое сопротивление, перескакивает. Возможно, и из-за этого. Но точно можно выяснить, только разобрав этот руль, отцепив ремень с валов и покрутив рулевое колесо, независимо уже от моторочка. Тогда я выясню, виноват ли в этом мотор. Или все-таки это шестеренки. Ну и, естественно, зная порядок разборки руля, вы сможете его безопасно разобрать, не причинив ему вред. Конечно же, я не призываю вас разбирать свои девайсы. Если у вас произошла поломка, лучше сдать квалифицированному специалисту. Вот. Но зная, как он устроен, зная, как он разбирается, как он собирается, вы можете избежать... Обмана со стороны недобросовестных э, ремонтеров, например, такое часто сегодня встречается. Хотя очень много добросовестных, конечно же, людей, но все-таки и бывают э, мошенники. Их тоже нужно стараться избегать. Ну и кроме того, если вы знаете, как этот руль устроен, его слабые места, слабые места рулевого колеса, слабые места педального узла. Вы будете знать, как правильно ими пользоваться, чтобы продлить срок их эксплуатации и избежать каких-то нежелательных поломок. Ну, любые поломки, конечно же, нежелательные. Ладно, давайте приступим к разборке. Начнем с педалей. Все начинается с того, что мы снимаем вот эти накладки. Они крепятся двумя шурупами. На одном из них почему-то у меня оказалась сворванная резьба. Опа. Довольно туго идут. болтается провод кстати с проводом могут быть у вас проблемы тут вот такой вот концевичок концевик у него вот этот вот язычок находится не по центру как у обычных концевиков а сбоку слева потом если вы его обломаете вот этот концевик вот этот язычок то найти уже будет проблемой купить такие практически невозможно я не знаю где такие есть Единственный способ будет а, наладить это просто его отрезать и заменить и папу, и маму. И все. Ну и приступаем к откручиванию. Множество-множество саморезов. <связываем> Видите, их много. Этих саморезов здесь много. Тут вот есть закладные для того, чтобы педали крепить к какому-то основанию. Я так и делал. Я сначала педали крепил к основанию. Болтами М10, что ли, по-моему. Или нет, или М6. М6, наверное. Не разбираюсь я в резьбах, поэтому не буду говорить какая-то здесь резьба я просто подобрал болты и все прикрепил педали к основанию из д дсп а уже это основание закрепил к полу и педали у меня были закреплены к полу намертво такой проблемы что они там катались по полу у меня никогда не было Хотя здесь есть вот такие вот резинки, они довольно цепкие, но их все равно не хватит а при активной езде. Все-таки игры-то предполагают гонки, да, а не перемещение на дачу. Таких игр я не видел <смех> в неспешном режиме. Так, подождите, еще есть шурупчик один или саморезик вот тут. Я про него даже забыл, вот он под шнуром находится. Вот. если его не заметить можно начать очень грубо действовать и что-нибудь поломать да такое тоже может быть все считать будем сколько здесь саморезов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 штук 14 15 16 17 17 всего мы саморезов открутили вот она верхняя крышка к ней прикреплено основание с педалями. А вот они, педальки. Вот так они состоят. Вот они из чего состоят. Здесь, посмотрите, я не знаю, видно это или нет. Попытаюсь я увеличить. Тут вот такая вот шестеренка. В ответной части, вот, в самой педали находятся тоже зубцы. Они друг за друга зацепляются и крутят вот это вот. И вращают вот этот электронный компонент. Ну, эта штуковина похожа на регулятор громкости в радиоприемниках. Вот. Тут их две штуки. Разница между педалями тут, ну... Я не знаю в чем разница между педалями разница только в пружинах наверное да это пружина помягче а это пожестче но тут и видно это потоньше пружинка а здесь она потолще я уж не знаю что тут могло сломаться износиться может ось тут вот все из пластика состоит вот но может тут попасть грязь смазка закончится или еще что-нибудь, и начнет изнашиваться вот эта пластиковая ось. Получается не ось, а пластиковые вот эти детали. Если износится, все это разболтается, будет выскакивать, естественно. Может и поломаться. В принципе, пластик со временем дубеет, начинает трескаться. Может и он сломаться. Также могут шестеренки вот эти слезаться, или еще что-нибудь. Также может проблема быть вот в этом. Если провернуть эти шестеренки вот так, да? Все. Если каким-то образом шестеренки друг с другом соскочат, то пока вы не разберете и не вернете вот в прежнее состояние, в зацепление эти шестеренки, Ничего работать не будет. Вот так. Все это сделано из пластика. Сколько оно прослужит, неизвестно. Но, в принципе, должно быть надежно. Так-то. Вот. Разница между педалью газа и педалью тормоза. Я уже говорил, только в толщине пружин. И все. А так, размеры педалей. По-моему, абсолютно одинаковые. Даже не знаю, о чем тут говорить еще. Тут вот множество проводков есть. И все. Больше ничего тут нету. Вот Неужели у меня лопнула пружина? Вполне возможно, если некачественная пружина, она лопнула. И педаль западает. Вот она как состоит. Из чего? Вот обычная вот такая вот пружинка. Пока новая, конечно, все это вроде как работает. Но по мере износа, наверное, все это будет ломаться. И ремонтопригодность, скорее всего, здесь очень даже низкая. Ну вот, я все собрал как было. Вот оно все прокручено, все работает. Вот так. Ничего не отвалилось. И вам того же желаю, если вы вдруг решите... Решитесь на разборку своего устройства. Теперь приступим к рулю. Так, ну что же, приступаем к рулю самому. И сразу я скажу, если вы вдруг решитесь на разборку своего устройства, своего девайса, обязательно возьмите вот такую штуку, чтобы сюда складывать Всякие винтики, шурупчики и так далее. Тут у меня внизу установлен магнит. Куплены это там в магазине все по 10 рублей. Раньше такое было, по потом он стал все по 30, потом все по 50. Сейчас совсем как-то по-другому называется. Ну, ладно, дешево, дешево. Купил я штуку, но штука очень полезная. Как я и обещал, при разборке руля и базы руля, нужно соблюдать правильный порядок. Тогда он будет разбираться легко и просто. И удобно. И не будет ломаться. Вот. Какой же порядок? А порядок состоит в следующем. Я для себя понял следующее. Чтобы удачно и удобно разобрать руль, сначала нужно выкрутить все саморезы, все шурупы, которые здесь есть на дне. вот Вообще, конечно же, те саморезы, которые держат верхнюю крышку руля, базы руля, они расположены в основном по бокам. Вот они. А вот эти два самореза держат переднюю панель, а вот эти вот по центру расположенные, они держат уже вот эту вот нижнюю не пластиковую часть, но я его назвал корытом. такой корыца, в котором установлены все внутренности. Ладно, приступим к разборке. В основном используется один вид саморезов. Так что вы их не должны перепутать. Всего здесь 5 видов различных э, крепежей. И шестой вид это Хамутики, там есть два хомутика. Вот, естественно, отвертка нужна вот такая с таким длинным жалом. Чтобы все это откручивать, там плохо видно, кстати говоря. Вот внутри. Нужно там как-то позиционировать эту отвертку и откручивать. Если все это делать аккуратно, то никаких. Вредных последствий при разборке не, не будет. Так. так. Ну, конечно же, я сделал тут небольшую ошибку. Я открутил их все, сейчас они у меня все начнут скакать, прыгать по столу и так далее. Если бы я откручивал по одному, все было бы проще. Их всего должно быть 7. Вот, вот у меня 5 в руке и два выпрыгнули. Дальше я на этом не останавливаюсь и откручиваю заодно и вот эти вот саморезики. который держит переднюю панель и сразу же все, что держит нижнее корыто, как так сказать, тоже откручиваю. Здесь уже то, что вкручивается в железную резьбу, вот тут не саморезы, а болтики. Так, тут, тут, все открутил. Точнее, один болтик. И тут такой крупный саморез, он держит. Так основательно. Все, его тоже я откручу, вытащу, беру. Тут, ну, конечно же, кто-то может сказать, что нужно отдельно их всех собирать, но я уже помню, где и что и как здесь, поэтому я их просто в одну кучу сваливаю и все. Хотя, когда я первый раз разбирал, я все помечал малярным скотчем, прилеплял, цифрами отмечал все шурупчики и их складывал в отдельные коробочки, которые тоже помечал. Все, все, я открутил все, что здесь может держать у нас снизу. Следующее, что я делаю? Я откручивал вот эту вот декоративную панельку. Я не знаю, видно ее или нет. Тут все черное. Вот она, Это панель декоративная. вот, вот отсюда я откручиваю. Она держится на четырех, на четырех саморезах. Точно таких же вот. Вот этих саморезах, которые семь штук я откручивал. Так, откручиваю. Так, снова я не буду эту ошибку совершать. По одному буду откручивать. Пока вы не снимите эту декоративную панельку, вы не домеретесь до, до трех саморезов, которые... Оставшихся трех саморезов, которые держат верхную, верхнюю крышку. Так что их нужно обязательно откручивать. Так. И последний. она и соскочила а вот вот и три видно или нет вот один вот там второй и вот вот тут третий ну даже не знаю видно или не видно Надеюсь, видно. Вы увидите их, когда будете сами разбирать. Я надеюсь. Вот, у меня здесь нет... У меня нет множества камер, чтобы записать вам со всех ракурсов некоторых крепежа. Все-таки, все-таки, все-таки она есть. Это разница. Я думаю, как раз-таки... Ай. что а они какие-то все. Они все тут перепутанные. И они особо сильно не отличались друг от друга, когда я их откручивал. Так, один, два. Один, два. А, да, ну да, вот эти два, два отличаются. Это как раз-таки те, которые держат переднюю панель. Вот они, два самореза, держат переднюю панель. Они чуть-чуть отличаются. Вот их тут кончики не заостренные, вот, а просто срезанные. А эти вот с заостренными кончиками, и они покороче. Все. Теперь у нас верхнюю крышку ничего не держит. И мы ее аккуратно можем демонтировать. Тут какие-то два почему-то самореза есть. Вот такие из нержавки. Или оцинкованные, или из нержавейки. А сейчас мы, кстати, проверим. Они ничего не держат здесь. Они просто прикручены. Запасные, что ли? Магнитица. Наверное, оцинкованные. Возможно, они просто оцинкованные потому что они магнитятся и наверное они запасные как раз таки позаботились о ремонтнике наверное так все ну смотрите переднюю панель мы не можем теперь снять хотя мы ее открутили но снять то мы ее не можем потому что ее держат еще вот здесь под за рулевым колесом еще есть крепеж который держит переднюю панель. Поэтому следующее, что мы делаем, это откручиваем рулевое колесо. То есть мы должны демонтировать рулевое колесо. Прежде чем мы это сделаем, мы должны отцепить вот тут концевичок от платы. Вот, мы его отцепили. Но тут его держат, вот видите, хомутики. Сейчас мы их отрежем, ну допустим этот мы будем резать, вот, отрезали, давайте его тоже отрежем, хомутов у меня дома навалом валяется. Все, отцепили теперь нужно открутить два самореза которые держат рулевое колесо на оси вот они вот тут их не видно их удобнее откручивать с этой стороны подводим сначала вот этот вот вот эту панель декоративно вот этим местом выемкой Сюда, к саморезу. И можно подобраться. Откручиваем. Даже не знаю, видно или не видно. И тут... Может возникнуть проблема с извлечением этой свареза. Аккуратно вытаскиваем. Тоже перепутать их тяжело, потому что они очень отличаются. Поворачиваем. Все черное, все тут бликует. Как-то интересно очень. И не особо хорошо видно. Я не знаю. Буду смотреть. Если что, придется переснимать. Все, вот руль и соскочил, руль соскочил своей оси, и теперь аккуратно, вот продевая через эту трубку, вот здесь трубка, мы туда запихиваем концевичок. Ой, этот концевичок он не по размеру там к этой трубке. И про его извлечение могут быть у вас проблемы. Поэтому нужно без фанатизма, без насилия аккуратненько его туда продеть. А делать это он? Хочет не всегда. У него там свои какие-то планы. Все, все, все, все. Выскочил. Вот. Ну и все. Посмотрите, база-то разобрана, рулевое колесо снято, отсоединено. Мы его убираем. И нам открывается вот такая картина нашему взору. Вот у нас здесь микросхема, которая управляет. Всем этим оборудованием, рулем. Тут множество концевичков. Но вообще саму, сам руль, вот этот вот весь механизм, электронику и электромоторы, и все остальное, на вот этом корыте держат теперь только провода вот эти провода мы можем отсоединить концевики и подготовиться к снятию в нижнего точнее но и тут возникает сразу проблема тут еще есть внизу проблема в том что несмотря на то что нам тут предложили множество концевиков один проводок вот этот черный один черный проводок вот он припаян остается припаян к схеме и его нужно отпаивать я не знаю буду ли я сегодня снимать внутреннюю часть с мотором буду ли я отпаивать или не буду потом припаивать довольно таки муторное дело ну ладно, давайте это мы оставим на потом решение этого вопроса. А сейчас снимем переднюю панель. Тут вот есть один, два и третий вот здесь. Три болтика. Так. Их откручиваем. Ну и, как всегда, зря я их всех трех сразу открутил. Сейчас они будут у меня скакать. Нет, не хотят. Даже и скакать они не хотят. Все, вытаскиваем. Но даже после этого у нас тут что-то переднюю панель держит. А именно раз, два, три, четыре, пять саморезов, которые крепят... У нас ось. То есть они центруют ось и держат подшипник передний. Ось здесь вращается на двух подшипниках. Ну, такие серьезные нормальные подшипники. Шариковые. Или как это? Шарикоподшипники. Вот. Тоже эти саморезы перепутать потом при сборке тяжело. Они все... Одной длины они отличаются. Они отличаются от остальных. Тут все такое, все черное. Даже тяжело отличить объекты друг от друга. Откручиваем, бросаем их всех. Видите, они все не растеряются. Вот. Я трясу. Ничего не помню. Магнитная тарелочка удобная штука теперь аккуратно нужно снять я не знаю как эта штука называется она наверное какое-то название свое имеет так Опа. вот она и выскочила и снимаем переднюю панель не дергайте когда я будете снимать переднюю панель не дергайте она крепится на трех шурупах а, вот к этой вот платке небольшой это плата вот с кнопками переключения PS4 PS3 и кнопочки вот эти а, вот аккуратненько нужно их открутить и плату демонтировать Конечно же разбирать рабочий действующий механизм это глупо. То, что работает, должно работать, не должно разбираться, вот. Но нам просто любопытно, да? Мы разбираем из любопытства. Сколько я вещей переломал, разбирая из любопытства, но это в детстве. Все, нам нашему взору открывается вот. Такой механизм. Все. Это, в принципе, все дело снимается. Можно брать... Так, что-то там еще, что ли, держит. Да. Забыл я открутить. Вот еще один шурупчик. Вот. Все это снимается и держится на одном только вот проводке черненьком. Вот так его можно снимать. А, забыл, да. Тут есть для охлаждения электромотора. Здесь есть вентилятор. Он тоже держит, в принципе. Его тоже надо открутить. Вот. Тут он держится на резинке, какая-то такое резиновая, вот резиновая штука. Вот она. Она держит вентилятор. Вот теперь, вот теперь точно. Вот она все снимается, разбирается, и остается только на одном лишь проводке. На черном проводке. А так больше ничего не держит. Я его отпаивать не буду, потому что мне лень его припаивать. Вот это вот э, все электромеханическая часть. Здесь расположен блок питания. Ну и все. Вот такое устройство. Естественно, как все это работает, я не разбираюсь. В электронике, в радиоэлектронике. Я не разбираюсь, поэтому я туда не лезу, ничего не трогаю. Не дай бог, чтобы ничего не сломать, потому что как все это потом ремонтировать, я не знаю. Вот моя задача состоит в том, чтобы отцепить вот этот вот ремень. Нам производитель заявляет, что благодаря ремню исчезает там вот эта вот шестеренчатость, да, вот это явление. Но нифига она не исчезает. Сейчас я это вам продемонстрирую. Кстати, вот этот ремень имеет э, вот, даже натяжитель свой. И два вот таких вот э, два вот таких ролика. Вот один натяжной ролик, тут другой, я не знаю, как они называются. Ну, ролики, короче говоря. Прям как на автомобиле. Вот. И даже есть механизм натяжения. Сейчас я его откручу. Вот. Вот я его открутил, ослабил. Теперь я могу его... Видите, я его... Я могу натянуть, могу совсем ослабить. Совсем ослабил. Теперь я могу снять ремень. Кстати говоря, вот эти вот штуки изнашиваются. Во, на моих уже роликах виден износ. Они изнашиваются, и, естественно, они, возможно, потребуют замены. Или на первых порах потребуют регулировки натяжения ремня. Такой тоже может быть. Вот, ремень зубчатый. Прям как ремень э, ГРМ на моей машине, на моем Ларгусе зубчатый вот даже какие-то надписи есть я фонг belt и маркировка своя ну скорее всего если такой ремень порвется износится что с ним случится можно будет заказать детальки а не знаю не знаю как насчет вот этих вот э роликов можно их будет заказать или нет вот руль да действительно превращение он видите Вращается неравномерно и перещелкивается пере, пере, с такими шажками. Ну, это из-за особенности устройства таких моторчиков. Вот. Он перещелкивается. Но перещелкивается ли... То есть от него ли вот это вот шестеренчатость возникает? Сейчас мы проверим. Мы сняли ремень, и теперь он ни на что не влияет. Теперь я пробую вращать вращать ось и вот оно момент истины да при перешагивании с так мусор надо убрать при при перешагивании с зубчика на зубчик есть перекладка и вся вот эта шестеренчатость, она идет именно отсюда. И даже слышен звук. Так, подождите, это... Звук слышен, возможно, не от этого. Ага, трение... Трение ремня. Вот, если сильно не надавливать, тогда шестеренчатости нет. Возможно, здесь всему виной э, центровка, то есть... Где-то ось смещена и происходит слишком сильное надавливание на э, шестеренки, на, да, на шестерни, и они вот так вот с закусыванием перешагивают. Ну, не закусывание, а вот с такой перекладкой. Но если это давление не оказывать, они перекладываются, в принципе, помягче равно есть вот она есть есть никуда ты эту не денешься производители наверное пытались избежать люфта и поэтому так так их плотно посадили. они вращаются вот с перед с шажками да никуда от этого не денешься что же, собираем все обратно так нужно натянуть ремень назад, так, осторожно, опа, все, попали на зубцы, Придется теперь регулировать натяжение ремня. Вот так, наверное, примерно, да? Все. Натянули ремень, закрепляем и все готово. Да, шестеренки, кстати, тут кривые. Возможно, из-за из этого тоже есть какие-то проблемы. Все, теперь собираем назад. Так, все концевики Втыкаем разъемы все назад. Вот разъемы, естественно, лучше вот, прикрепляются, когда нижние вот это вот, когда вся вот эта вот конструкция не закреплена на корыце. Вот оно движется, и можно подлезть снизу под микросхему. Закрепляем. Все. Ну, тут дальше разбирать я не решаюсь. Почему? Потому что у меня нету например, вот смазки специальной для шестеренок и так далее. Я все это дело разберу, а потом соберу, и оно у меня долго ходить не будет. Будет очень обидно. Когда у меня будет смазка, всякие расходники, я, может быть, и решусь полностью разбирать. Либо я дождусь, когда все-таки он сломается в ходе эксплуатации, и тогда уже буду разбирать. Ну и то я смогу починить разве что э, механическую часть или заменить моторчик. Да? Я могу посмотреть, да, там, если мотор сгорит, я могу посмотреть, что это за мотор, попробовать заказать в интернете и его заменить. Вот этот мотор, кстати, контролируется его температура тут вот есть термодатчик термопара так называемая и, ну, и регулируется температура с помощью вентилятора когда включаешь руль слышно как он гудит тут вот есть микросхема тут схема работы конечно ясна мотор оказывает нам сопротивление пытается вращаться оказывает нам сопротивление из-за этого нам тяжело вращать рулевое колесо и мы и чувствуем Force feedback, отдачу. А, вот. Ничего тут особо сильно хитрого нету. Но для меня это, конечно, сложно. Особенно вот эту микросхему, вся управляющая часть. Ну да ладно, собираем назад. При сборке назад э -э, в исходное состояние тоже есть определенный порядок. Не спешите закреплять вот это вот. Э -э вот эту часть на накорыться, потому что вам будет тяжело работать с вот передней панелью, когда вы ее будете крепить. Так, крепим панель с кнопочками. Вот видите, она она мне морочит голову. Так, все, все, не морочит больше. Так. Ой. Закручиваем. Да, не думал, что столько времени. Но я не на скорость разбираю, собираю. Может, если бы я не болтал много, я бы быстрее все это делал. Вот. Закрутили можно собирать обратно вставляем кстати вот тут стоит подшипник вот нормально такой хороший подшипник если он у вас износится его также можно скорее всего заказать через интернет где-нибудь на aliexpress или еще где-нибудь в каком-нибудь китайском магазине интернет или в ближайшем к вам магазине подшипников но ну, в Стрельтомаке, например у нас раньше были. Не знаю, как в Уфе есть или нет. В Тельтомаке, например, были магазины подшипников. Они что-то позакрывались все. Из-за кризиса, видимо. А вот они особо-то... В кризисные времена подшипники никому не нужны. Наверное, из-за этого. Вот почему я говорю, что... Корыца не нужно присоединять, то есть не нужно внутренности присоединять к нижнему корыцу, потому что вот эту переднюю панель, чтобы ее посадить на штифты, которые там есть, нужно приподнять, приподнять все внутренности, вот, спозиционировать и вот так вот присоединить. Теперь мы можем прикрутить переднюю панель вот этими вот шурупиками. Они тоже оцинкованные, похоже. Но они такие... Или как покрашены какой-то краской. Они сначала мне показались сделанными из нержавейки. Потом я уже понял, что они оцинкованные, потому что они магнитятся. Наверное, это не нержавейка. Может, вообще просто покрашенные. Сейчас такие краски бывают, что... Фиг отличишь от алюминия. Предмет какой-то, который покрашен этой краской. Ну, естественно, затягивайте без фанатизма, потому что пластик, пластик может и лопнуть. Там ну, нужно, нужно, конечно же, чувствовать. Так. Чувствовать, как затягивать. Тут есть защита от дурака. Вот здесь такой есть паз. Этот паз, он позиционируется вот вниз. Позиционируете и вот. Закрепляете эту деталь. Она центрует руль. Центрует. Ось, точнее, центрует. Так. Теперь закрепляем. Закрепляем эту деталь пятью вот такими саморезами длинными. Эти саморезы здесь больше нигде не используются, поэтому вы, вы их не перепутаете. Так. И закручиваем. Да, конечно, не помешал бы. Мне такая отвертка. Куплю я ее себе. Куплю, наверное, такую отвертку себе подыщу и куплю, чтобы быстро закручивать, откручивать. Часто я занимаюсь тут ремонтом своих каких-то приборов домашних. Мне это нравится. Надеюсь, мое видео вам принесет пользу тоже. Посмотрим, как все это у нас снялось. Неужели придется переснимать, если плохо видно? Да нет, должно быть хорошо видно. Закрутили. Без фанатизма. Не сорвать резьбу. Все. Переднюю панель мы закрутили. Теперь мы можем ставить, подождите, рано, рано верхнюю. Мы же должны собрать руль полностью, поэтому мы должны сюда еще присоединить рулевое колесо. Разбирать ли рулевое колесо? Да я думаю не стоит разбирать рулевое колесо, тут ничего нету в нем. Внутри такого прям достойного супер-пупер внимания. Просто огромное количество саморезов. А вот, он хрустит весь, скрипит Именно из-за того, что он собран Из множества пластиковых деталей Вот эта верхняя крышка Тут есть нижняя крышка Ну, мне нравятся вот эти лепестки Конечно, они выполнены качественно Там стоят пружинки Все это довольно качественно И ходить должно долго Все смотреть, смотреть там нечего Не разбирается все это просто Даже неинтересно разбирать так. Ну давай же. Вот она будет вам морочить голову. Вот этот концевик будет морочить голову. Так. Нужно вот этот провод, концевик или как разъемчик. Его нужно вот так вот сделать. Даже... Можно даже, в принципе, скотчем малярным обклеить И уже туда его проталкивать Но, в принципе, этого хватит Он должен пройти Потому что, если мы будем вот так, он не помещается Он там застревает Если мы сделаем аккуратненько, вот так его соберем Чуть-чуть загнем То он уже туда проходит Проталкиваем его через ось Должен выйти с обратной стороны Концевик. Да. Давай проталкивайся. Все. Опа. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Вот. Вот и все. Так, здесь верх-низ есть интересно. Был, был ли здесь верх-низ? Я не вижу никакой разницы. Мне кажется, и так сойдет. И так сойдет. Сейчас посмотрим. Угу, так раз. Подождите, два оборота, да? Так вот. Раз, оборот. Два оборот 3 оборот три оборота получается один оборот второй оборот третий оборот получается так раз и вот так Мне кажется, надо перевернуть вот так вот. Тогда все будет правильно. То есть, чтобы на центральной позиции, то есть, когда он в нейтральной, точнее, позиции, он должен вот так быть, да? Мы рулим вот так. Вот. Вот теперь правильно. Вот. Так, получается... Раз оборот. Два оборот. Три оборот. Раз оборот и пол оборота. Все. Продолжаем сборку. Теперь мы должны вот этот вот проводочек зацепить. Сейчас. Мы его зацепим. Зацепить вот здесь. Все. Ну и понадобились нам наши хомуты так. хомуты нужны чтобы закрепить провод вот здесь так один хомут у нас пойдет вот сюда. Также мы его... Вот так же мы его, да? У -у -у. Это у нас один хомут. Это у нас один хомут и второй хомут вот сюда. По-моему, так было. Там какая-то кошка хулиганит громко с какими-то странными звуками. со световым оборудованием балуется, да, кошка? Ну, ладно. Не будем ей мешать. Вот так. Вот как получилось. Мы все присоединили. Так, проводки я отпаивать не стал. Все. Ну, посмотрите. Так, вот тут мы тоже все присоединили. Теперь осталось... Так, это шерсть попала сюда кошачья. Осталось поставить верхнюю крышку. Все. Теперь верхнюю крышку мы наживим. Так сказать, с помощью вот этих вот саморезиков. Ну не наживим, а закрепим. Мы закрепляем один и сюда у нас пойдет второй аккуратно так. и сюда у нас пойдет третий мы не будем вот это вот закреплять еще рано, потому что мы еще не закрепили руль. Вот. Руль мы закрепим в конце. Получается. Хотя, подождите, мы можем закрепить. Там же есть окошко специально сделанное. Все, закрепляем. Конечно же, мы можем закрепить. Уже. При этом мы снизу еще даже ни одного шурупа не вкрутили Пока работаем только с этой частью Ну это кому как Там уже там какого-то особого порядка нет Если вы слышите какие-то посторонние звуки на видео То не пугайтесь Это моя кошка дурью мается она нашла под шкафом и пытается выковырить оттуда что на нее нашло непонятно и что она такого там нашла мышку что ли нашла не знаю так <сасстан в кухня> мы перевернем Все. Больше теперь нам закручивать нечего, в принципе, кроме самого руля, мы должны будем закрепить его на оси. Поэтому надо нижнюю часть теперь с нижней частью работать и закрепить нижнюю часть. Так. Вот она должна встать на свое место. Закручиваем. Раз. И два. Так, вот сюда один саморез. Так, ну вот, видите, пошел не по резьбе. что поделать ничего не поделаешь может она уже там и сорвалась потому что что-то она стала бесконечной тянется и тянется не будем усердствовать сильно ну и давайте закрепим теперь руль останется только 7 саморезиков по кругу вот здесь винтить и все самая такая часть интересная. болтик ой туда может провалиться вот как сейчас почти так и получилось почти так и получилось магнитной отвертки у меня нет может магнитная отвертка бы здесь и помогла ой Подождите, может, надо вот так повернуть? Вот все. Нам туда подлезть-то. Во. Все. Закрутили. Ну и все, не буду показывать, как я закручиваю оставшиеся 7 саморезиков. Это и так. И так. Все понятно. Сейчас я их туда закидаю. Лишних деталей не осталось. Все на месте. Все нормально. Так что все должно быть ок. Вот так вот. Разбирается и собирается... Этот руль Trustmaster T150 Force Feedback и его педали.